Всем привет! Социальные сети уже добрались и до обезьян. Когда купил игрушку коту и думал, что он будет рад такому подарку. Видимо, это было плохой идеей взять с собой пса в зеркальный лабиринт. Если вы сомневались, что у куриц есть интеллект, то это видео заставит пересмотреть ваше мнение. Когда даже шимпанзе понимает, что ты плохой фокусник. Я не удивлюсь, если этот песик еще и умеет готовить. Когда долго ждешь уборщицу, но она так и не приходит. Интересно, за рулем автомобиля тоже сидит пес? Видимо эта ворона поняла, что лучше ездить на такси, чем летать самой. Не зря говорят, что лень это двигатель прогресса. А так выглядит аквапарк в животном мире. Эта медуза Намуру является самой крупной из ныне известных медуз. Ее диаметр достигает 2 метров, а вес может доходить до 200 килограмм. Но удивительно то, что питается она исключительно планктоном, а как несмотря на ее большие размеры, она имеет множество маленьких ртов в своих щупальцах, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом. Этот индюк перекрыл дорогу для того, чтобы его стая смогла успешно перейти на другую сторону. Скоро этот попугай сможет превзойти даже самого Тони Хоука. Наверное все таки Хогвартс существует, ну или это Жек нанял себе новых разносчиков щитов. Этот песик не бросил своего хозяина и помог ему толкать машину во время наводнения. Большинству людей еще нужно поучиться у животных правилам дорожного движения. Эта девушка притворилась, что плачет, чтобы посмотреть на реакцию своей лошади, и та сразу же пришла к ней, чтобы ее успокоить. Вороны одни из самых умных птиц. Если они не могут достать еду, то сразу же включают логику. Эта змейка точно заслуживает Оскар, notice, right yep, like когда учитель Сплинтер набрал себе новых учеников. Этот скат явно танцует лучше, чем ты. Вот он настоящий мастер паркура. Этот маленький енот потерял своих родителей, но нашел этого парня и решил помогать ему во всем.